Бытует мнение, что некоторые продукты вызывают воспаление аппендикса, это могут быть жирные, жареные и острые продукты. Есть теория о том, что в этот список следует добавить также семечки, съеденные шелухой. Так ли это и что произойдет, если не отделять скорлупу от зерен, съедая все вместе? Ответы на эти вопросы скрываются в данном ролике. Острый аппендицит — это ничто иное, как воспаление отростка слепой кишки или аппендикса, который находится на границе между тонкой и толстой кишкой. Такое может произойти в достаточно быстрый срок, потребовав оказания немедленной медицинской помощи. Заметив резкую боль внизу живота справа, оттягивать поход к врачу не стоит ни в коем случае. Если при появлении первых симптомов ясно, что нужно делать, то как избежать возникновения данного недуга? Среди всех врачи выделяют три главные причины возникновения недуга – пониженный иммунитет, паразиты, попавшие туда из кишечника, проглоченная пища, которая трудно переваривается организмом, например, волосы, виноградные арбузные косточки, пух, а также скорлупа от семечек. Если с двумя первыми все предельно ясно, то по поводу последнего аспекта доктора спорят по сей день. Рассуждая о взаимосвязи аппендицита и семечек, медики пришли к выводу, что семена подсолнуха не так опасны, как можно себе представить. Но злоупотреблять потреблением неочищенных семечек ни в коем случае нельзя. После ряда заболеваний оказалось, что шелуха находится на третьем месте при возникновении проблем с желудком. Стоит помнить, что аппендицит – это очень коварное заболевание, которое может достаточно долго созревать, а потом резко проявить себя. Бороться с ним нужно также оперативно, не теряя лишнего времени. Дело в том, что при неправильном лечении аппендикс лопается, а его наполнение растекается в брюшной полости, отравляя ее. Семечки далеко не всегда работают с пусковым механизмом в образовании воспалительного процесса аппендикса, но экспериментировать в подобном случае также не стоит. Для правильного пищеварения рекомендуется не только очищать семечки от чешуи, а еще и тщательно пережевывать их. Будьте здоровы и берегите свой организм подписался на канал а всем мире ты узнал.